Как мы видим, деньги мне поступили плюс 29 827 рублей. Друзья, проект платит. Как зарабатывать 50 тысяч рублей в день, используя всего лишь один сайт для заработка с вложением на инвестициях? Либо можно зарабатывать деньги без вложений с помощью партнерской программы. Данный метод заработка я буду проверять вместе с вами, так как проект совершенно новый. Я буду инвестировать 25 тысяч рублей на третий тарифный план. 200% за 24 часа. Доход в час у меня будет составлять 2083 рубля. Чистая прибыль 25 тысяч рублей. Общий доход 50 тысяч рублей за 24 часа. Если вам интересен метод заработка в интернете, то обязательно досмотрите данное видео до конца. Желаю всем приятного просмотра.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 Схема заработка с вложениями от 125% до 200% прибыли за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 5 уровней в глубину. Также присутствует повышенный статус партнерской программы. Вот так выглядит главная страница сайта CryptoTraders. Безопасный трейдинг от 25% за 24 часа. Также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Зарабатывать с вложениями мы будем на трех тарифных планах. Все они идут сроком на 24 часа. 125%, 150%, 200%. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Статистика компании. Участников на данный момент 818 человек, проинвестировано почти 900 тысяч рублей, а выплачено более 400 тысяч. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Реферальная программа 5 уровней в глубину. 12%, 3%, 1%, 1%, 1 и 1%. Друзья, также вы можете скачивать и мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Друзья, также в этом проекте есть программа «Бонус». Бонусная программа VIP-мастер. Если ваш оборот рефералов составляет более 100 тысяч рублей, вы автоматически получаете повышенный статус VIP-мастер. Партнерская программа: 1 уровень 27%, второй уровень 2%, третий уровень 1%. Денежный бонус на вывод средств. Сумма вкладов рефералов пользователя для достижения уровня 100 тысяч рублей. Бонус пользователю за достижение уровня 10 тысяч рублей.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 Как мы видим, у меня есть два депозита. Один депозит на 20 тысяч рублей, он у меня уже отработал, и один активный депозит на 20 тысяч рублей. Ну а сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 29 827 рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит.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 Как мы видим, деньги мне поступили плюс 29 827 рублей. Друзья, проект платит. Но и так, как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление. Инвестировать я буду 25 тысяч рублей. Захожу я на третий тарифный план, то есть 200 процентов за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю карты. Инвестирую я 25 тысяч рублей. Выбираю карту МИР, ввожу свою почту. Сейчас 27500 рублей я переведу на данные реквизиты и мы с вами продолжим.